Друзья, привет! Сегодня я расскажу вам о боли в крестце. Эта боль отличается от боли в нижней части спины. Часто люди путают эти две боли, показывают на поясницу, но при этом причина их боли является крестец. Сегодня я расскажу, какие же характеристики боли в крестце и чем они отличаются от боли в нижней части спины. Итак. Поехали. Прежде всего нужно понимать локализацию боли в крестце. Обычно это ниже поясницы и боль односторонняя. То есть мы получаем боль или слева, или справа. Иногда боль распространяется. По ноге, но не ниже колена. Обычно люди чувствуют боль в крестце во время ходьбы, вставания и во время других осевых нагрузок. Сегодня я покажу три упражнения, которые помогут убрать боль в крестце. Друзья, для того, чтобы понять, что боль идет от крестового отдела, мы сделаем один тест. Вам нужно стать, ноги на уровне с плечами, руками опереться в крестцово-поздушный сустав и сделать разгибание, насколько это возможно. Если вы почувствуете боль слева или справа в крестцово-поздошном суставе, этот тест считается позитивным. Итак, первое упражнение. Для начала нам нужно подвигать крестцово-поздошный сустав. Что я имею в виду? Движение же, конечно, в крестцово-поздошном суставе небольшое, но оно присутствует. И для того, чтобы его создать, нам нужно лечь на диван или пол. В данном случае у меня кушетка, я ложусь на кушетку. И со стороны боли я начинаю тянуть колено к животу. Я понимаю, что нога не очень хорошо сгибает и пытаюсь увеличить подвижность. Что я делаю? Руками я захватываю большеберцовую кость и начинаю 5 секунд тянуть к животу. После чего я расслабляю ногу и повторяю. 5 секунд напряжения, 5 секунд расслабления. 5 секунд напряжение, 5 секунд расслабления. Друзья, второе упражнение для крестового поздошного сустава. Нам нужна будет палка. Мы все так же ложимся на спину. После чего палку мы располагаем между ногами. Руками фиксируем палку. И создаем противоположное движение, как ножницы. То есть правой ногой мы давим вниз, левой ногой мы давим вверх. Удерживаем напряжение 5 секунд. После чего расслабление 2-3 секунды. И повторяем так 5 раз. Для третьего упражнения нам понадобится резинка. Нам нужно будет лечь на пол, одеть резинку чуть выше коленных чашечек. Первое, на что мы должны обратить внимание, что мы давим стопами в пол. После чего мы медленно начинаем поднимать таз вверх и разводить колени в сторону. Делаем таких 15 повторений. Обратите внимание, чтобы у вас не напрягалась сильно поясница и не болела. Целевые мышцы ног и должен напрягаться живот. Дыхание. На выдох мы должны поднять таз вверх. Друзья, сегодня мы узнали, как избавиться от боли в крестце. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь и ставьте лайк. Пишите в комментариях, что вас интересует и на какие темы вы хотели бы увидеть видео. Всем спасибо. До скорой встречи.